Дорогие друзья, привет всем! Это совершенно внезапная запись. На самом деле, за два часа до нее я еще не знал, произойдет она или нет. Слева и справа от меня сидят на самом деле знаменитые люди, гораздо более знаменитые, чем я. Слева, ну для вас справа от меня, сидит Кирилл Андреевич Сухов. Я правильно все сказал, да? Да. Кирилл, привет! Но Ну я думаю, что все знают, только Кирилл, но если вдруг кто-то очень темный то Кирилл – это руководитель сборной России на Международной Олимпиаде по математике. Я даже выговорить не могу, хотя я не привычил. Вот. То да. есть, это человек, который нам два раза Который, как я вчера во время тоста сказал, вытащил нашу сборную за волосы и даже за, может быть, другие места из болота и поставил на достойное место, в котором нам уже там, в принципе, вполне хорошо находиться. Вот. Поэтому сегодня будет разговор с Кириллом, а также, справа от меня и слева с точки зрения вас, Георгий Вольфсон. тебя получится, я даже не знаю. Игоревич. Игоревич. Георгий Игоревич Вольфсон. Вольфсон. А, Вольфсон. Там два варианта, в принципе, свет да. 50% люди попадают. Все. Георгий Вольфсон. <свят> он на канале Кверти, он кучу всего делает в Петербурге, там, по-моему, заслуженный учитель, да? Лет через 20. Ну, в общем... Мне даже как бы, я немножко даже рабею, но мы поговорим. Мы Запись происходит в Майкопе, и мы собрали лихорадочно, за два часа собрали со всех источников вот, вопросы от публики, часть вопросов мои. Ну и первый вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, это что такое олимпиадная математика? Вот такой вопрос был задан. Я подумал, что это вопрос хороший для затравки нашего разговора. Вот, Кирилл, как ты ответишь на этот вопрос? Что это такое? Формально это... Задачи, которые предлагаются на математических олимпиадах. Вот так, да, Это формально, да? да, капитан очевидность. Но если ты начнешь более четко определение давать, ты его не дашь, потому что у всех оно своя, своя олимпиадная математика. Кто-то считает задачи ЕГЭ тоже олимпиадной математикой, если мы говорим про последнюю задачу. 19 -ю. Да, да, у -у -у. хотя он, как, по сути таковой, более-менее не является, на мой взгляд. У -у -у. Ну, там, с точки зрения международных олимпиад российских как бы, ей немножечко далековато. А ты сам как думаешь? А вот я сейчас спрошу в начале Георгия, а потом скажу. А, ты отмасываешь. Не-не, <свят> <Да, свят> я скажу. А, ну, для меня олимпиадная математика – это математика, которая не школьная, которая минимально алгоритмизуется, то есть это некий набор задач, в которых требуются именно какие-то мыслительные усилия, а не там, выучка, что называется, в первую очередь. Вот. но я с Кириллом абсолютно согласен, что вот четко сказать, вот эта задача олимпиадная, а вот это нет, я наверное не берусь. Про нет, некоторые ты, конечно, готов сказать, сказать. что это вот, Точно не олимпиада. Ну вот наверное. А это точно олимпиада, ну, ну, но есть огромный пласт задач. Но есть какие-то такие средненькие, да. То есть факт остается фактом, что э, в школе большинство задач это вот задачи, в которых вот есть, смотрите, примеры, вот теперь давайте поменяем числа, и вот, вот это решение. Для меня это не олимпиадная задача. А олимпиадная задача это какой-то вот новый вызов всегда: да? какая-то не совсем стандартная история, где тебе нужно что-то придумать, найти какую-то аналогию, вот что такое. Вот я на самом деле прессумировал. Это все верно, и я даю всегда такой ответ. Олимпиадная математика это то, к чему крайне сложно подготовиться, потому что мастера-составители задачный композитор делают все, чтобы невозможно было подготовиться к следующим задачам, которые они выдумывают. То есть это как бы такая как бы если к олимпиаде можно подготовиться, то она уже идет в сторону школьной математики. Вот для меня так. То есть это какая-то неожиданная задача, совершенно непонятно, как ее решать на входе. Вот мне 47 лет, я про там несколько тысяч задач в жизни, безусловно. И если я вижу задачу, которую я просто не понимаю, как решать, то я ее признаю за олимпиадную. И отношу, соответственно, это к олимпиаде. Ты врешь. Да? Да, тебе 46 все еще. Вот. Но когда смонтирую, думаю, что... пока ты говорил, мне видение было, что олимпиадная математика – это задачи, а школьная математика – это премьеры. О! Отлично. А, слушай, отлично. По-моему, -мо очень хорошо. Ну, а Если дальше будет грубо, вопрос, что да, такое то, задача, что ну, да, ну, это пример, да. да, да, но нет, больше, часть людей я Это можно принять как определение. Вот, ну а теперь я хочу, собственно, расспросить Кирилла, как э, вот получилось, да, что мы как-то падали-падали. Какая-то, не, не знаю, я помню эту безнадежную. я вот год за годом все хуже. Помню восьмое место, я думаю, да что такое, Ну я не знаю, я, блин, патриот или кто, да, я должен плакать, сидеть. Потом бах одиннадцатое, Ну, думаю, все. Дно. Это дно. У нас двузначное место. Думаю, все это дно. Ну ладно. Что, что, что, сейчас, что сейчас, сейчас будет? Что-то сейчас будет. Что-то будет. И потом говорят, там назначили какого-то нового молодого. Я совершенно тогда не был даже знаком с тобой в этот момент. Вот. Ну ладно. Сейчас поглядим. Сейчас поглядим. И вдруг бах второе, Но потом Кирилл честно сказал, что здесь не очевидно, что это лично его заслуга, да, я помню, Кирилл, твое интервью, ты говорил, что не очевидно, потому что иногда бывает и просто случай, иногда ближе лететь, иногда там какие-то еще факторы, какие-то дети отдельно гениальные там вот, в, в, в команде, поэтому я бы вот, тебе задал такой целый такой пакет вопросов, пакет, как устроена подготовка к межнарум, что поменял лично ты по сравнению с предыдущим тренером, что происходит в других странах, Рассказать чуть подробнее про свои впечатления в 2018 году, ты когда ты впервые да, вез, угу. ну там в 2019-м когда ты не доехал, в 20-м, когда ты снова значит, нас привез ко второму месту. Тут ехать не надо было просто. Тут не надо было ехать. И последний мой вопрос вот в этой группе: это роль гения. Ну, вот насколько она велика, если какой-то вот один школьник вот реально гений, насколько это влияет, вот в какой-нибудь маленькой стране появился гений, докуда он дотащит эту маленькую страну. А если в большой, серьезной олимпиадной стране появился сильный гений, он как бы вот. Может сделать, грубо говоря, с на первое, или скорее это вряд ли вот один индивидуальный день. Ну, вот, что-то такое. Может, начать с просто слушай, с Слушай, давай, как да. На, Значит, ну, во-первых, рассказывать все, как мы готовим это бесконечно долго, потому что там, если мы будем да, в формате даже конференции, там просто обзор, да, это занимает 10 минут разговора. Вот, если коротко, ну, что, что мы изменили? Мы просто добавили количество э, мероприятий, э, добавили в каждом мероприятии больше учебы, потому что, ну, раньше, больше было сосредоточено на отбор, вся работа, ну, тренерского совета тогда он назывался. Сейчас мы много сосредоточились на том, чтобы проводить занятия, которые конкретно для этих ребят, чтобы в течение года они больше делали. Ну и немножечко оживили конкуренцию за счет увеличения, опять же, количества отборочных мероприятий, за счет какой-то среды, вот, скажем так, мы создали, да, некоторую среду, в которой вот они варятся, эти ребята, ну и понятно, что дает какой-то результат. Там изначально предвидеть, что будет там второе место, третье место, какое место будет, это невозможно было. Сейчас, ну, мне кажется, что мы вот вышли на какой-то уровень, что мы можем э, претендовать на второе. Я вообще не собираюсь даже утверждать, что в следующем году тоже будет там, первое, второе, третье место. Э, понятно, что конкуренты тоже работают, э, тоже трудятся, у них тоже есть гениальные ребята и тоже есть гениальные педагоги. И просто они тоже хотят занять место повыше, а там, ну, как получится, так получится. То есть реальное изменение было в том, что мы стали над этим просто работать сильно больше и э, больше об этом думать. Ну и плюс э, у нас очень хорошая компания, как бы, которая собралась, которая с этим работает. Mm -hmm. вот. Значит, про то, что там вот гений, может ли он вытащить да. команду да, вверх. Тут вот смотри, э, надо понимать четко, что результат команды это сумма результатов шести участников. И если у тебя в стране один гений, а все остальные далеко не гении, вот, то даже если у тебя у этого гения будет 42, а у остальных, прости господи, будет 0, то них в сумме будет 42, да, а у нас там вот 200, условно говоря, баллов, да, под 200. Поэтому один гений не вытащит страну. Другое дело, что когда у тебя есть какой-то гений, есть гениальный педагог, это тоже очень важно, чтобы были люди, которые готовы готовиться. Uh -huh. вот. Uh, то они за собой еще подтянут других ребят, то есть у них будет не 0, там, ну, хотя бы 21-25 баллов, предположим. Ну и тогда, конечно, это команда за счет того, что есть человек, которого там, 42, 42 это выдающий результат. У да нас это там ну, 60... ну это, вот, это да, это полный балл. У нас 42 очень давно не было, и это, ну, прям... Не такая простая история, то есть я не готов давать рецепт, да, я не готов гарантировать, не готов там сочинять рецепт, который я сам поверю, что вот именно этот рецепт сделай так, что у этого человека будет 42 балла. Вот. Поэтому, как бы вот это 42, плюс какие-то хорошие результаты, тебя поднимет там, в десятку, условно говоря. А, вот вот. Ну да, да, то есть, вот. а в целом, чтобы претендовать на вот эту вот высшую лигу, надо 200 баллов за 6 человек набрать. То есть, ну, давай 33-34 балла на среднем получается. Но в этот раз, как я понимаю, у нас было 185, да, у Китая да, 185. да, да, да. Ну вот... Сложные, да, были задачи в этот раз? Смотри, там э, задачи не то чтобы прям гиперсложные, там э, сложные... Я конкретные задачи. Конкретные задачи сложные. То есть шестую задачу, ну, на мой взгляд, решить, э, ну, наверное, правильный ответ нельзя. Вот. То есть и там легко набрать балл. Можно получить, легко, а сколько? Да, нужно? да, ты просто там, ну вот я сам когда решал, там за минуту придумалось вот а -а -а. то, что, за, за что дает один балл, потом еще за 10 минут еще одна идея, которая дает тебе тот же самый балл, потом еще за 10 минут еще три идеи, которые дают тот же самый один балл. А -а -а. И ты вот сидишь и крутишь, и беловая идея тебя приводит к той же самой. И ничего нового у тебя не получается. И только вот потом ты начинаешь понимать, что ты в принципе не о том умнул. Вот. Да. Но это много времени прошло, и понятно, что... Ребятам было еще сложнее. Так, mm -hmm. да, но единственный человек, который набрал от 1.42, это китайцы, да? Да, ну китайцы okay. что-то хочешь от Китая. Знаешь, что в Китае людей живет? Ну я знаю, в 10 раз больше, чем у нас, просто ровно. Да, ровно в 10 раз больше, ну по официальным данным, по каким-то. Yeah. И это, разумеется, сказывается. И это сказывается. Ну, это, разумеется, сказывается, потому что э, если у нас ну, там, в среднем да, рождается какой-то гений, да. то там в 10 раз больше значит, соответственно. Да, и не даже не не если не мы не выявляем не гениев не там, в 3 раза лучше, чем они, то в итоге, получается, у них больше гениев. Ну, э, Плюс, конечно, у них немножко другой менталитет, им более понятно, за что они бьются. То есть для них это, наверное, более серьезно, чем у нас история. То есть это как бы это понятно, что твое будущее да, от этой Олимпиады гораздо больше зависит, чем в нашей стране. Сейчас да, да, да, чуть-чуть больше. Страна. То есть, так сходу не объяснишь, но э, разница между победителем Сероса и призером Межнара э, не то чтобы настолько сильно велика. Ага, вот у у нас вот в, в, в отношении людей. Бы, грубо говоря, победителей Сероса сколько? 20? Меньше, наверное. Победители в «Серосе» я так врать не буду, мне кажется, там полтора десятка, наверное, в год. Полтора десятка в год. И они все, вот как у тебя устроено, они все входят, да, в команду, с которой занимаются весь год? То есть последних шесть ты отбираешь уже на каком-то последнем Да-да, мы сначала отбираем за год до самого Межнара, со а «Серосом» отбираем детей, там победители, призеры, потом у них проводится одно мероприятие, там и становится меньше, потом другое мероприятие, еще меньше и так далее. То есть там, ну, Совершенно понятная технология. Да? то есть, Чтобы попасть mm -hmm. на веждар, ты должен за год до этого э, быть в да, Ну вот 50. быть там в двадцатке своего класса сервиса. Mm -hmm. вот. да -да, приблизительно mm -hmm. в двадцатке 20-25 mm -hmm. человек. Там. Ниже уже все сложнее. Вот и дальше там ты постепенно растешь, развиваешься, конкурируешь и, соответственно, проходишь. Никак иначе. Да, я понял, я понял, и вот здесь тоже, да, важно было, что здесь увеличение. Слушай, а вот это все вот увеличение мероприятий и так далее, оно сейчас как-то ни, ни, никаких да, препятствий не вызывает, то есть это поддерживается в целом. Ну вот как ты так сказать, что, что еще вот, мероприятие еще пройдешь, это же какие-то там деньги, деньги, и это все выделяется. Не, не, там государство платит за все эти сборы. Оно оплачивает, да? Все? Да, да, там государство, Сириус помогает очень сильно, поэтому в принципе все это работает, никаких особых проблем э -э с точки зрения ну вот, поддержки, да, внешне Я понял, нет, да. я понял, да. То есть можно, в общем, заниматься столько, сколько ты считаешь нужно. Вот. Так а ничего же не надо, чтобы проводить сборы. Это не, не все занятия, которые проходят. Вот сборы провести, это надо кого-то вывести, надо куда-то mm -hmm. их поселить, чем-то накормить зачем-то э, и так далее, и тому подобное. Может быть, там зарплату кому-то заплатить. Э, на это денег плюс-минус хватает, а мероприятия, которые у них проходят дома, то есть они сами что-то делают, mm -hmm. так да, так следует... никто им не мешает. И это стоит не очень дорого, ты должен что заплатить педагогам, которые составили это занятие, и потом проверили. Вот. Но это не, не такие большие деньги, поэтому не так все сложно. Ага, слушай, еще вот я помню, ты говорил, что ты э, вылез из Сириуса их в какую-то деревню, да, где-то ты... Слушай, в де деревне да? это было э, все очень просто. Э. Смотри, э, в Сириусе летом очень жарко, и там было как-то сложновато организовывать сборы, а до этого сборы проходили в компьютере, это Тверская область, Угу. Там Такое. погода просто классная, Вот, то есть там ни жарко, ни холодно, и моря нету, вот в которой тебя не будет купаться. Поэтому там как бы просто реально комфортнее готовиться, то есть по ощущениям. Да, понятно. Там. А понятно. вообще промежуточный сбор у нас в Сирии проходят многие. Угу, угу, угу. Да, слушай, все понятно. Тут вот вопрос еще э -э -э, из Латвии что нам нужно, чтобы быть в первой тройке. Но не очень понятно, это относится к Латвии или к России. А, то есть, ну, если к России, то я просто отвечу за Кирилла, что мы, вот если что, мы в первой тройке. Уже, как бы. Да, у нас и так все да, нормально, вроде мы, бы пока, пока что. Но мы, мы же не можем гарантированно быть первыми. Действительно, в этой, в этой ситуации сложно. А почему Индия не справляется? У нее уж тоже полтора. Слушай, я думаю, что у них просто не такие четкие традиции образования. Не так четко они сами по себе люди устроены. То есть я. Не выстроено. Типа, да? Ну, я не знаю, мне кажется, индусы более такие раздолбаешь, что ли? А. Какие-то. Хотя я с ними, честно говоря, не общался никогда. Да, понятно, понятно, ]ません. понятно. А ты был в Индии? Я никогда не был в Индии. в Китае? никогда. Не там, не там. А в Ухане был? А в Ухане не был. А я был. Да. Нет, я вообще в тех краях не был никогда. И, честно говоря, не то чтобы как точно стремился. Немножко меня отпугивает ситуация, где я попаду Там, где ничего не понятно вообще на улице. Ну, то есть, вот, ну, как бы, вот эти иерогики какие-то... Ну, не знаю, в общем, я... Хотя а именно просто вывески будут смущать, буду ввести, да? Да, да, ну, в общем, как-то так, да, я, я, я не ешу. Вот, так, ну, слушай, с подготовкой, да, я примерно понял. Еще, если, значит, что касается Олимпиады, такой вот непосредственно брутальный вопрос. Это вот, э, ну, грубо говоря, что такое 10 первых мест? Это начиная с каких баллов из 240 возможных? Ну, там, из 254 получается, да, возможно? Ой, 252. Давай посчитаем, ум... давай аккуратно. аккуратно. умножить на 6, правильно? Да, 252. 252, да. да, да. Вот, начиная со 150, это уже десятка или это, это или нифига. Слушай, во-первых, это год от года по-разному. Да? А, там да. бывают разные варианты разной сложности. Ну, давай я тебе врать не буду, сейчас я что-нибудь Гошу спросил. А, я я, я тебе загуглю. Да. Вот, я а... тебе скажу просто точно, чтобы так вот никого не обманывать. Да, а вот, значит, про Георгия, вопрос первый же, который прислали, это канал Квартии, как ты там появился? Ну, там история была такая полуслучайная, то есть у меня есть такой знакомый из знакомых Кирилл Масленников, довольно известный астроном по меркам, по крайней мере, Санкт-Петербурга, точно mm -hmm. работает в Пулковской обсерватории. И он вот снимался на канале Кверти, его спросили, нет ли у него какого-нибудь знакомого математика, который может доступно изложить что-то широкой аудитории. Он почему-то подумал про меня, а вот написал мне с тех пор пару лет, я не знаю, сколько я у них снимаюсь. То есть ты, грубо говоря, играешь, вот, ты играешь примерно такую роль, ну прости за, может быть, какую-то аналогию не вполне адекватную, но это вот как вот Серега Ивановский, у которого я записываюсь у Гоблина. Ты также на Кверте, как вот, э, Сергей Тан, ты также здесь, да? На, то есть на Большом Если бы я знал, кто такой да? Сергей Ивановский, я бы, наверное, согласился. А, Гоблин, ну, гоблин гоблина. гоблина знает. Ну да, у него просто есть естественно научное отдел, и он позвал uh -huh. там, одного парня, с которым мы очень много чего записали. Uh -huh. очень прикольно, надо сказать, что, uh -huh. так сказать, ну, э, то есть Гоблин вообще в, в, в эту деятельность, он не лезет, uh -huh. он просто uh -huh. дает ему, ты вот записывай uh -huh. вот это вот, uh -huh. И ну, понятно. Есть, там, там... Mm -hmm. сложно сказать, маленькие это или большое, там сейчас есть просто несколько направлений, вот одно из них называется реальная математика, и mm -hmm. вот там как раз. И ты-то ее ведешь? Да, а, так и есть. Mm -hmm. Так, тут э, спрашивают, почему-то именно тебя... Хотя, наверное, Кирилл, этот вопрос тоже может относиться. Как мотивировать ребенка, школьника, студента учиться? Ребенка, запятая, школьника, запятая, студента, видимо. Тут, да. Ну давай я отвечу за ребенка, да. За да, школьника, да. ты за студента а, тогда. Я, нет, ну, нет, ну, да, а... я за студента или да. я за школьника? Слушай, ну отыграй свою нет. собственную роль. Хорошо. За себя отвечу, как ты себя мотивируешь. Нет, но... А, за себя отвечу, да. Мне так кажется, что, во-первых, исходно дети, в принципе, мотивированы тут скорее задача не убить у них мотивацию и вот не отбить желание. Потому что исходно, ребенок, когда знакомится с чем-то таким новым, ему, в принципе, это в кайф. Вот если ты ему в течение там, года или двух методично будешь показывать, что математика – это скучно, у него нахрен это шибет, всю мотивацию. Понимает, да? да, и тогда уже трудно будет его обратно зацепить. А вместе с тем, если к тебе попадает уже такой убитый, то ну, как его можно зацепить? Его можно зацепить каким-то собственным азартом, драйвом, какой-нибудь задачей, которая сформулирована на его языке. То есть, как показывала практика, если дети получают там, на контрольной работе задачи, в которых э, там, я не знаю, главный герой — это персонажи Гарри Поттера, да, их а, это почему-то цепляет понял. гораздо больше, чем задачи про Васю, который едет в поезде, ну, условно. Или на тракторе. Да, такие вещи их цепляют. Их очень цепляют задачи личные для них. Если используется какая-то история из вот их класса, типа, позавчера вот это произошло, а на следующий день ты дал это вот в дополнительных задачах в домашке. И они такие, блин, да, это же вот про нас, вот спеть, и вот мы тут Начинаю поссорились, решать, и вот мы, да, да, да, да, то есть это контекст добавляет какой-то. Это прикольно. Ну и в принципе, когда учителю самому интересно, мне кажется, что и ребенку становится интересно, ну куда без этого? если, а если учитель говорит, сегодня да, мы будем буду, да я. с тобой решать квадратные уравнения, читай страницы 16-19, ну какая тут ну будет тут, какая кроме тьма? учителя еще родители могут подбавить, да сказать там просто, когда родитель сам говорит, что тебе это не понадобится, вот мне эта математика ваша вообще не понадобилась ну, да. Вот она мне не нужна. Ты-то, конечно, учись, учись хорошо, как можно лучше, но я тебе точно говорю, что мне математика в жизни не пригодилась. Как бы, о чем, о какой мотивации после этого можно говорить? О, кстати, по приколу, у меня недавно было два подряд урока в А-классе и в Б-классе. И я на обоих должен был рассказать схему Горнера. Ну, такая довольно техническая штука для того, чтобы делить, да, да, да, да, делить да, многочин. Да. да, а я сам честно скажу, я схемы Горнера ну, вообще не пользуюсь. То есть я как-то либо устно в строчку пишу, либо иногда там, в столбик делю, но не Горнером. И вот я для интереса одному классу, я сразу сказал, ребята, короче, я вам сейчас рассказываю, ну это надо рассказать, но вообще вот я этим не пользуюсь. Но это делается вот так, а вообще, ну вы все уже умеете, вы делите столбик там да. и так далее. Да. И потом, значит, даю самостоятельно. А другому классу говорю, ребята... Сегодня, короче, мега лайфхак. Значит, это схема Горнера. Это просто огонь. Вы сейчас вообще убьете задачу под названием Делим. Вот. Значит, результат очень предсказуемый. В первом классе два человека использовали схему Горнера, когда нужно было поделить, во втором без трех. Ну том, что, порядок, звучит, да, то есть в чистом виде. Да, то есть при том, что ну, классы, ну они чуть-чуть отличаются по уровню, но не сильно. Слушай, со схемой Горнера конкретно, <с там слово схема на самом деле, оно закладывает вот куда-то себе в мозг бьет, потому что оно схема. То есть вот не просто там метод. Да? А именно схема, схема. схема. Да. схема. Да. Потому что метод, вот там метод решения задач Ну метод и метод, uh -huh. вот еще один метод А тут схема Я uh -huh. не знаю, куда она именно ударяет, но она как-то по-другому работает То есть реально кого-то цепляет, uh -huh. я помню, что когда я делал уроки Потому uh -huh. что такое было uh -huh. Хотя, конечно, не то чтобы это супер гениальное изобретение человечества именно схема. Uh -huh. uh -huh. Я могу сказать, как мотивирую я В этом есть некоторый обман Который сильно не нравится, например, определенным людям Из великого института стекловки в Москве вот, смотрите, я начинаю лекцию и говорю, сейчас про эллиптические кривые расскажу, да? Ну, студенты так, кто-то спит, кто-то не спит, но ну, там, если это ко мне пришли, все-таки не, не то, чтобы прям сразу спят, да? Но по крайней мере, интерес такой, ну, как бы плавающий, то ли нам интересно будет, то ли нет, мы сейчас подумаем, да? И тут я говорю, вот, смотрите, y квадрат равно x квадрат плюс 7, это что такое, кто знает? Тишина, не знает никто, множество. Вообще уравнение, да? Да, уравнение, сдаю точки на плоскости. Множество, да. Я говорю, ну, это кривая описывает криптовалюту биткоин. Все. И дальше, значит, весь зал слушает сложение точек на эллиптической кривой. Потому что оказалось, что это биткоин. Я не обманул, это правда биткоин. Но понимаешь, я зажег их интерес, нечестно мне это. Они заинтересовались не эллиптическими кривыми, а биткоином. Слушай, ну, ты так... мог еще собой Заинтересовать, было бы еще нечестно, да? Ну, то есть вот так, да. Но я сам не знаю, как мотивировать. Я думаю, что никак. Действительно, как бы только вот если вот такие приемы просто не сработали, то уже точно никак. Ну, вот какие-то, да, такие приемы бывают. Но в целом, конечно, я предпочитаю, что пришли уже мотивированные. И тогда, о, тогда на здоровье. Слушай, ну это можно перефразировать Тему, да, что никак оставайся там, где находишься. Тему. А, Тему. Лебедево, да. А, не знаю, да, я не знаю, что сказать, если честно, не знаю. Я сам себя не мотивирую, я всегда замотивирован. Если я вижу книгу по математике, я хватаю ее и читаю, пока меня не оторвут через 3 минуты А потом ты переворачиваешь и читаешь ее с нужной стороны, да? У меня одна моя любимая книга, я все время читаю. Айрон Гролсон. Классическое введение в современную теорию чисел. Я ее обожаю, я могу ее читать в любой момент, в любой строке. Ну, только не очень далеко там, сложно. Вот, ну так вот. А пока продолжим. Значит, ты говорил про баллы, что они в разные годы разные, да? Да-да, я посмотрел там за последние три года там 160-170 баллов от 10. Место. Это десятого место, да? Yeah. Ну то есть ну, вот мы, если ты шесть поделишь, мы... это двадцать. 20... Да, то есть если мы 4 -4. выпадаем 4 с этого 10 места, это какая-то полная катастрофа. Это непонятно что. То есть вот тогда, когда не. Нет, когда там была... был вариант не очень удачный, прямо скажем, а -а -а. когда выпали, да, когда вот это было единственное mm -hmm. место. Ну и в целом просто так вот сложилось, что не очень хорошо была команда, надо Mm -hmm. вот. Ну, сейчас вот мы что-то поделали, вроде лучше стало. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Да, понятно. Ну, а ты будешь надеяться, я буду работать. Я буду надеяться, у меня еще вдруг случайно сын попадет. но неизвестно. Он говорит, пап, нет, я не влезай, я в двадцатку не хожу, но, может, и пойдет потом. Ну, в общем, посмотрим, потом. Да, может... У тебя детей много, как бы, да, чего много... много вариантов, как бы. Ну, не как китайцы. Вот, да. просто твоя вероятность стать отцом междунарника выше, чем в среднем популяции. Наверное, да. Наверное, да. С фактом выше. Вот тут еще спрашивают, а вот что с другими странами, что они, видимо, подтянулись, что ли? Когда-то мы там были, вот, когда-то в Советском Союзе мы как-то играются, да, занимали первые, вторые там места, да. А сейчас нужно для этого Да, но видишь, да? люди занимаются этим, потому что олимпиады ну, проникают все глубже и глубже, uh -huh. и как раз математики учить, ну, грубо говоря, не так уж сложно, uh -huh. потому что тебе не нужно специфическое оборудование, а тебе ну достаточно почитать какие-то вот книги. Ты можешь читая зарубежные источники, если у тебя горят глаза, и ты сам интересуешься, ты можешь поднимать других людей, которые в игре престолов вот так вот поднимаешь. А я даже не знаю, что это такое. Король ночи поднимал трупаков. Я не знаю, Вот так же можно смешно. Но наши-то слушатели, конечно, читали это. Ну, ты тоже может, почитаешь, посмотришь, порошаришься. Слушай, а про информатику, как-то вот вроде мы вообще всегда чемпионы. Вот Слушай, там получается? вроде около того. То есть, Слушай, ты... я не, не знаю. Не знаю, не знаю да? Да. Ладно, мы там будем отдельно. когда-нибудь так... когда будем выяснять, как у них это происходит. Может быть, действительно меньше стран участвует активно? Ну, у и... них просто немножко все по-другому. Все по-другому. То есть да. там своя специфика, и пусть они за свою специфику сами. Отлично, тем более, что у них очень хорошо получается. В общем. Так, Георгию. Возможно не подготовиться самостоятельно на олимпиадный уровень ну, по школе или району? Что бы ты посоветовал мотивированному ученику, если нет никакой возможности готовиться с репетитором, если ты живешь далеко? Uh -huh. Ну, грубо говоря, вот ты, ты родился, ты вроде чувствуешь, что ты крут, uh -huh. но ты не можешь понять, в общем, на самом деле, олимпиадного ты уровня или нет. Хочешь стать олимпиадным, конечно, а вокруг никого нет, ноль. Что делать? Ну, во-первых, все-таки при наличии интернета вокруг много ну, чего есть. Интернет Надо интернет? просто, да, примерно знать, где искать, что искать, кого и так далее. Более того, есть куча ресурсов, которые бесплатные, то есть там не нужно каких-то бешеных ресурсов для того чтобы войти вот ну да надо знать этот список но он есть открытый в общем есть куча людей которые если что могут сориентировать тоже абсолютно бесплатно просто надо на это дело подписываться это во первых во вторых ну есть да много всяких книжек онлайн кружков в которых можно тоже участвовать и так если человек сам мотивированный готов действительно работать то, пожалуйста, есть разные программы, там тот же Sirius, насколько я знаю, устраивает же программы по регионам, и если ты... Да-да, оригинальные до... смены, ты можешь да. пройти, попасть там, до Да, там, опять же, там же вся фишка даже не только в том, что ты за эти три недели там выучишь математику, а скорее тебя заметят, Тебя выцепят, тебя будут потом как-то догонять, что называется. Да, сопровождать и... хоть. Да, да, да. Кто-то да. там переезжает просто в другой регион, кого-то поддерживает. А, ну, прямо можно переехать и ну, в да? Поступить не, ну теоретически все не можно. Не очень хорошая история. Но... Не, это не лучшая идея, но я к тому, да. что так тоже можно. Есть да? ну, интернаты, сейчас, по-моему, для 3 уже открылся интернат. У 30-ки, по-моему, есть интернат вот в нашем городе. Поэтому, да, а -а -а. да, да. То есть Там вариантов-то очень много. Было бы желание, а дальше все зависит от возможности. Понятно, что если есть возможность, там, условно, найти себе какого-нибудь тренера, который будет тебя курировать как-то дистанционно, тоже, наверное, это лучше, чем все делать одному вот, наугад. Еще лучше подключиться к какому-то онлайн кружку в общем угу. Возможно, много. Да. Так, тут еще вопрос, с которого, на самом деле, надо было бы мне начать, но у меня все через задницу, так что все нормально. Я сейчас задам. Где вы учились, друзья? Ну, я, я могу, я точно знаю. Школа где. или институт? Я, я уверен, институт. что вы в вместе с девятой. Ну, да, ну, я думаю, нет, да, ну, в сумме мы в 239-й… я 20... не знал этого, ну, я бы был в этом уверен. — Ну, в 239-й а, мы… — А, мы мы на двоих проучились там шесть лет. Это не да. то, чтобы так много прям, Ага. Вот. — Поэтому, да, мы оба закончили в 239-й, мы одноклассники. Потом мы оба учились на матмехе с ПБГУ. А, — А, дальше вы оба на. Но, правда, на разных специальностях. Да. — То есть Кирилл, насколько да. я понимаю, на чистой математике. Да. А я на системном программировании. А, ага, вот, вот так, да? Ну, в общем, потенциальные учителя, а, сразу а ты, понятно. Ты, ты, же, ты же программист, короче. Да, да, да. Типа того. Так что учились там. Ну и плюс мы вместе, собственно, с шестого класса ходили в кружок. По олимпиадной математике, в 239 да. Ага. Так, тут спрашивают Георгия, ну, видимо, Кирилл, все знают, чем занимается Кирилл, а именно готовит сборную. Про тебя спрашивают... Чем ты занимаешься, кроме популяризации науки математики? Работаешь ли как математик? Над какой темой работаешь? Что за тема? Расскажи, если работаешь. Ну и там что-то про применение, mm -hmm. даже. Ну, в общем, я mm -hmm. не знаю, нужно ли до конца дочитывать. Не нужно, потому 5 -5. что я не математик, это не правда. Математик. Значит, математик, не математик. Я, я смотрите, закончил действительно матмех. Пошел в аспирантуру по чистой математике. Занимался какое-то время дифурами и э, динамическими системами. Э, понял, что мне это очень скучно. И с тех пор я вот наукой прям не занимаюсь. Я ушел в школу, то есть я себя позиционирую исключительно как учитель математики, а не как математик. Я прекрасно понимаю, что как математик я, в общем, ну не то чтобы совсем никакой, но близок к тому. То есть я считаю, что моих знаний достаточно, чтобы попытаться там разобраться в каких-то несложных, может быть, базовых математических вещах, mm -hmm. таких научных, и простым языком, понятным, рассказать их более широкой аудитории. Mm -hmm. Вот э, это я и делаю на канале Кверти. В сущности, я тоже примерно тем же занимаюсь. Ну, я думаю, что математику ты знаешь чуть математику. посильнее, чем я, но вот... Э... Ну, в силу хобби, я не занимаюсь ею как математик, ну, я просто да. ей ужасно интересуюсь. Ну, я, я больше интересуюсь именно преподаванием математики, то есть я скорее оттачиваю мастерство донесения этого материала до ребят, иногда там до взрослых, но не вот какая-то вглубь история. Так, еще вопрос. Есть книга «Канель Белов и Ковальджи Как решать нестандартные задачи?» Как относитесь вы оба к этой книге? Ну, давайте, Кирилл, ты. Да, прекрасная книга. Другое дело, к чему ты готовишься. Там, к совсем топовым олимпиадам, конечно, по этой книге ты не подготовишься, но если ты хочешь познакомиться с так называемой олимпиадой математикой, в принципе, вполне достаточно. А -а -а. Ну, для того, чтобы начать вполне, там вполне достойным приличным языком написаны математические идеи как, что и куда. Гоша, ты тоже, да? Да, да очень хорошо. хорошая книжка, хотя я бы не выделил вот именно ее. То есть есть и многие другие книги, в которых тоже довольно прилично... Ну, здесь название просто броское. Ну, такое. да, да. Так, и, описание, в принципе, описание, оно да, со да. соответствует немножечко. Не, тому, ну, есть, просто... есть тоже очень броские названия, типа «Что делать, если задача не решается», которая тоже очень близка, там, Финкенштейна, по-моему, книжка. Верю, а, нет, ну, нет. есть такая тоненькая тоже. Есть там условные ленинградские математические кружки, где, в общем, в меньшей степени, но тоже можно понять. Ну, то есть, короче, книжек-то много. Да, ну, для, для ознакомления. Знаете, есть просто книжки с листочками мат. Школ. А, ну, книжки с листочками мат. это, наверное, плохой способ знакомиться <свят> с олимпиадной математикой. <свят> и, а уж там, не знаю, сборники международных, задач международных олимпиад – это самый плохой способ знакомиться с математикой. Все на самом деле надо просто решать, да, как можно больше, в общем-то, да, если так тупо говорить совсем. Если тупо, да, чтобы накачаться, надо хорошо решать задачи. Чтобы решать задачи, надо решать задачи. Ты просто берешь и идешь, качаешь свой мозг. То есть ты хочешь такую математическую качалку. Да, понятно, понятно. Вот это, да, это у меня тоже... Ну, под руководством опытных тренеров, которые ставят тебе технику. Да, да, ставят тебе технику, и не дадут убиться как бы. Да, да. Да, кстати, важно. Так у нас вопрос к Георгию. Кто придумывает темы сюжетов на кверте? Ты сам или редакция? Ну, скажем так, я предлагаю, редакция может их подкорректировать, одобрить, не одобрить, там, они говорят, что, слушай, вот это, честно говоря, вообще нафиг не будем снимать, это даже мы не поняли, не нужно, вот, так бывает, иногда бывает, что, слушай, да, вот тема огонь, давай только еще вот сюда добавим вот это, вот это, но это не то, что мне там кто-то навязывает тему. то есть, в принципе, это исключительно вот то, что я хочу, я рассказываю. А, прекрасно. Если будут, да, пожелания, вот я всегда открыт, там, ВКонтакте, можно мне стучаться, Георгий Вальпсон, пишите пожелание, что вот давайте про это снимем. Я, пишите, если пишите, интересно, друзья, с да, пишите, да. мы увидим в комментариях к этому видео и предложим Георгию uh -huh. эти да. темы. Без no проблем. Вот, еще у Георгия, который на самом деле скоро нас покинет, будет вести секцию на конференции здесь. Вопрос такой: есть видео на канале Кверти решаем логические задачи в прямом эфире с математиком Георгием Вальсоном. Uh -huh. Ты говоришь, что в России вуз гораздо сильнее, чем в США. Ты а, что, правда а такое а говоришь? Так, значит. Тем более, что большинство вузов платных на коммерческой основе. А почему все говорят об MIT, всяких университетах Лиги плюща и не говорят о наших, за исключением и МФТИ? На самом деле, я значит я не, не, не везде понимаю, что здесь ты, да? Возможно, имел в виду, что это я говорю, что МФТИ там и. Матфак Вышки, например, там, значительно выше, чем я, я мог такое а, сказать, хотя да. лекцию вот снимали мы года полтора назад Поэтому я, честно говоря, уже с трудом помню, что именно я говорил Ну вот у Володи но... вышло, у Володи этого угу. самого там В интернете есть такой парень, недавно мы с ним тоже коллаб делали Форт Байер, математика, Володя угу. Зубков угу. Он тоже, он говорит, что в рейтингах там типа наши сильно ниже А как только Олимпиады нормальные, тут угу. же <связь> меняются местами угу. оказывается, угу. что наша команда побеждает То есть рейтинг это какой-то там угу. безумный мухлёж с его точки зрения ну вот, тут, да, Смотри, что ты считаешь, кто считает, тот молодец. Ну, да, да. Вопрос именно, что такое лучше, то есть я скорее всего имел в виду, я уже не помню, как я конкретно там говорил, но скорее всего как раз имел в виду, что если мы говорим там про ту же математику, про программирование, про какие-то области, которые мне близки, ну, да. то э, в России этому научиться можно уж точно не хуже, а мне кажется, что лучше, чем за рубежом во всех вот хваленных MIT. При этом, да, есть понятие бренда, и если для кого-то там напиток Байкал на порядок вкуснее, чем Кока-Кола, вы понимаете, что по миру все равно Байкал будет пользоваться меньшим спросом. И дело не в том, что он хуже. Он может быть даже натуральнее там и что угодно, но вот, ну не Кока-Кола, к сожалению, да, не раскручен. Поэтому… Ну, да. Ты не хочешь перейти на патриотичный канал Яцукен? Да-да-да. Яцукен? Вместо Кверти. Вместо Кверти. а ой, я, да да-да-да, я, кстати, да, я не сразу понял даже, что канал Кверти – это вот эти буквы. Да. Не, кверти а, — это да, оно, да, да. Ну, меня пока, да. вот, я не настолько крут, меня не позвали еще на Яцукин, но когда позовут, я обязательно... Он есть, да? Реально есть или нет? Нет, не знаю. не Ну, они, понимаешь, они скрываются даже от зрителей. Вот. Ну, то есть, с другой стороны, если говорить, в принципе, про обучение в ВУЗе, ну, наверное, мое мнение не может быть экспертным, потому что я хорошо знаю про то, как я учился 20 лет назад. Так, по рассказам знаю, как учатся мои выпускники сейчас в России и за рубежом, и, ну, какие-то выводы могу делать. Более точно надо смотреть конкретные направления, конкретные специальности, конкретные вузы. У полностью да, соглашусь с Георгием, вот, последним, uh -huh, что uh -huh. ровно так. Да. Так, слыш... так слышал ли ты? Ну, видимо, тут обоим что сейчас идет тренд среди сильных школьников готовиться на Олимпиады и получать там места вместо ЕГЭ, грубо говоря. Ну да. а, Вот. А как относитесь к этому? Видимо, вопрос к обоим, Всему, и, возможно, и ко мне тоже, но я не, не знаю, что Слушай, так есть, это давно, да? вообще-то. А, это, тренд, я тебе хочу сказать, что лет, олимпиады, да и в наше время были олимпиады СПБКУ. ЕГЭ БКУ, просто там, не было, да? да, ЕГЭ еще не было, но, в принципе, там были вот эти вступительные олимпиады вузовские, к которым люди реально готовились. А сейчас, ну, понятное дело, что по ЕГЭ, там, насколько я помню, можешь меня поправить, но, по-моему, московские вузы там по трем экзаменам надо сумму иметь вот типа 300. Да, да, это 8. 8 да иногда там больше, 305. Потому да, что да, этот да. самый Райгоровский же добавляет 10 баллов да. в стихи за ну, да. индивидуальное достижение. Да. больше да. Да. Да. И да. И это мало реально, потому что я прекрасно понимаю, что там даже вот ЕГЭ по математике, ну вот я не думаю, что здесь присутствующие прям с гарантией все напишут на сотку. Потому а, что. Но ну, после того, как мне дало не полный бал надо, там все надо. Нет, все, все равно, ты знаешь. Я в прямом эфире там... пробовал. Ну, значит, если ты не облажаешься. Ну, мне, дали, мне дали вариант: ну, э, угу. дал кобань uh -huh. Максим, uh -huh. э, дал uh -huh. два часа, дал вариант, uh -huh. сказал решай. Uh, я решал быстро торопился решить все задачи. Mm -hmm. Сделал несколько ошибок, но mm -hmm. решал на 90 кажется, 3, что ли. Ну, ну, ну можно. Не, не Нет, идеально без тех, поэтому ты пошел с другой стороны. У меня 2 часа было несколько часов. Ну, не важно, я к тому, что все-таки не будем сравнивать детей с уровнем. Я просто о том, что получить 100 баллов за ЕГЭ это в общем местами лотерея. Это зависит от задач. Бывает геометрия, очень трудная. Бывает 19 ая такая, что ты там первые два пункта решаешь 30 секунд, а потом полчаса вот я сидел и думал над пунктом В 19 задач дело. Вот. А Олимпиада, когда, простите меня, там, третий диплом, иногда достаточно решить четыре задачи из десяти, и этот третий диплом тебе дает сто баллов это за игрой. А Олимпиады говоришь, да. Честно, да. Так это вот я так про них и спрашиваю, потому что я в основном думаю, что дети да, же, да, Нет, да, ну, массово да, дети именно к ним. Не, все это да. очень для избранных. А перечнем Олимпиады, конечно, дети понимают, что выгоднее готовиться туда, тем больше их дофига. Ты на одной провалишься, на другой провалишься, третью все будет хорошо. Плюс там, насколько я помню, многие олимпиады работают же не только за 11 класс. Там можно написать олимпиаду в девятом, получить диплом, и он тебе зачтется. не знаю, вот. Про этот, ну вот еще пару лет назад было. Я не знаю, там быть, все по, по всякому, каждый. Неважно. Ну, там разное оно mm -hmm. дает, еще в разные вузы. Так или иначе, ну понимаешь, что это более реально. Дети не идиоты, они видят, что так можно. И, конечно, пользуются этим делом, и молодцы. Так, ну на самом деле тут еще вопрос отношения к ЕГЭ, но мы его, по-моему, уже, мы сейчас обсуждали как раз там ЕГЭ да, и ЛИПА, да, у -у -у. то есть это, на самом деле, все вопросы более-менее заданные, вот, я со своей стороны, а, у меня со стороны есть вопрос, я просто не уверен, насколько на него можно коротко ответить, вот, грубо говоря, а, предположим, что ты, Кирилл, ты, Георгий, вдруг решаешь, что нужно сейчас вот сделать, чтобы улучшить ситуацию с образованием в России, вот сегодня, с математическим или, или вообще в целом школьным, но вот грубо говоря, ты минобр, ты вот э, минпрос, э, э, что твое, твое следующее действие, вот, э, ты минпрос. Что есть сегодня, вот, самое большое, я как понимаю, на самом деле в олимпиадном у нас, в принципе, все зашибись, ну так, если так, грубо. Слушай, ну мы не, же, ничего не сделали, совсем, да, нет, почему, не много, что много можно да? понимать. Ты живешь как... верхушку айсберга, Да-да, да, почти... там, олимпиадное движение, оно большое, оно расширяется, там, за последнее время выросло в, в несколько раз, да? Ну, я очень примитивно скажу, мне кажется, что за 10 лет выросло более чем, там, в 3-4 раза. В 3-4 раза. Более чем в 3-4 раза. Я Матис... понял, понял, что это померить невозможно, да, и в точности, да. потому что ты же не будешь со всех, можно, там, типа я, я, мин, я Минпрос, да, надо запросить, так, срочно все, короче, предоставили списочную численность всех учащихся да, в этих да, кружках. Да, да, Сейчас минпро, мы, короче, будем, да. будем это самое выяснять, да, ну, по списку, да, по списку да. выяснять, вот, соответственно, там еще возраст, пол, mm -hmm. вот все надо обязательно выяснить, и послезавтра. Нет, если. Э Серьезно, ты видишь только куски, ты видишь какие-то внешние проявления. Ты видишь, mm -hmm. что происходит на все всеросс стабилен, плюс-минус стабилен, а количество детей не стабилен. Uh -huh. да, значит, Ты видишь результаты ЕГЭ э и перечневых олимпиад. Что ты еще видишь? Твои собственное ощущения? Твои собственные ощущения зависят от того, в каком классе твой ребенок. Но я, вижу, я вижу еще и, и с кем ты общаешься. Страну, когда я езжу с лекциями, но дело в том, что это там очень грустная история, что когда я вижу обычный класс, это очень грустно. Значит, вот я, я... ты видишь тех, кто к тебе пришел? И все равно это бывает грустно. Это уже сильное возмущение в то, что ты видишь. Ну, то есть, нет, я как раз про Олимпиаду хотел сказать, что в Олимпиадный, вроде как, вот мы работаем, там мы, ну, ты отлично там действуешь. тебя Сейчас даже мы работаем. Люди, Я не один работаю, у меня коллеги работают. Люди ведут кружки по команде. Множество разных команд, которые ведут кружки в разных регионах. Эти много, это они делают. Бывают вот какие-то неправильные вещи, крысиные, всякие, какие-то чиновники куда своих детей пытаются ставить какие-нибудь олимпиады. Такое случается или нет? Слушай, Я про и чиновников да. в Олимпиадах как-то... Ну, вот что-то такое, какая-то какая подлость вот такая... то и Ты не встречал такого Не да? встречал. Чего-то а толку ну, вставят а -а -а. ну, в Олимпиаду? Не, ну нет, да, хорошо, ну да, да, да, понятно. А, это просто... бесполезно на самом деле. Дело... Надо, а, надо а, и вставить, да. и потом, чтобы мы еще, ну, видимо, что-то там да, насчитали да, или, или кто-то нарешал. Это... Там была какая-то давняя мутная история с приписыванием каких-то там призеров, но это было не то, что там на Олимпиаду привезли ребенка и там нарисовали какие-то баллы, а просто кому-то выдали диплом, хотя они должны были выдавать. давно достаточно было, так скот, не скажу, сколько лет назад. больше пяти, кажется. Больше десяти, мне кажется. Ну может, ну давно. Понял. Да. Но про общую ситуацию вот, ну, как бы с образованием не олимпиадного рода. Слушай, не... ну ты так, знаешь, ты такой простой, простой, да, спрашиваешь, типа вот, ну, ну, да. ну что пацаны, сейчас вот мы вот решим, давайте сейчас быстро накидаем там такой план, да, как да. сейчас мы улучшим образование сложные, российское, сложнее, да. Вообще там люди как бы тоже да, работают, что-то думают, обсуждают, как бы иногда спрашивают кого-то, там, в том числе ну, Георгий нет. спрашивают. Меня что-то куда? Ну спрашивают. да. Понял. То есть вы на, сам, на самом, деле иногда и участвуете вполне советами там. Ну, раз. в какой-то какой мере. Но я вот так не знаю, что надо первое делать, чтобы получить математическое образование в России. Вот первое. там не знаю, хорошо, 10 ты попросишь накидать, чтобы не ухудшить. Я, наверное, да. я, наверное вот возьму тайм-аут на понял, денек, понял, понял, и через понял. денек тебе назовут десятку, Понятно. чтобы не ухудшить. Чтобы не ухудшить. Я думаю, тоже самое. Ну, я только добавлю, я абсолютно согласен с Кириллом, что вот так, наверное, четкого рецепта за секунду никто тебе не даст. Но единственное, что я могу сказать, моя полная убежденность, что все упирается исключительно в кадры. И любые проблемы надо начинать лечить не с детей, а исключительно с даже не учителей, а будущих учителей. То есть мне так кажется, что вот если у нас там, через какое-то время в профессию придут действительно классные люди то дальше уже через них можно транслировать те 10 идей, которые придумает Кирилл за сутки. Да, Потому понятно. что… Да-да, ну, вот, конечно, э... все в людей упираются И в здесь... людей, которые должны еще не мешать работать. Вот ну это, и это, это тоже. Ну, да. вот, мне кажется, что с этого стоит начать. То есть подумать, может быть, даже не про то, что у нас сейчас, а про то, вот какие учителя у нас готовятся, кто у нас вообще идет в учителя… Да, да, в профессию ну, да, и так да, далее. Всем, ну, вот. престиж профессии, в том числе. Ну, это, это уже большой пласт вопрос, опять же, это... Я не думаю, что мы тут сейчас ну, за пять да, минут... что-то. Да. Что-то... Раз... Раз... Раз... Что да. Про... Про... да. А ну, у, ну, у меня был кризис, Сейчас, так, раз, да, конечно, 30 а секунд точно, ребят, дайте подумать. Да. Друзья, спасибо огромное. Отлично получился такой экспромтный разговор про олимпиадную математику. Спасибо огромное, Георгий, спасибо, Кирилл. Друзья, спасибо всем. Маткульт, привет!